Если вы хотите зарабатывать большие деньги, то вы обязаны знать одно очень важное правило о деньгах, о котором вас не научат в школе. Ваш денежный доход будет зависеть ровно от того, скольким людям вы приносите пользу. К примеру, официант обслуживает в день 50 людей, а ресторан владельца кормит в день 400 людей естественно, владелец ресторана будет зарабатывать больше. Рабочий в заводе производит 10 смартфонов в день, а завод владельца производит 500 смартфонов в день. Кто будет больше зарабатывать? Не обязательно быть владельцем завода, чтобы больше зарабатывать. Например, вы музыкант. Вы выпустили трек, его в iTunes прослушали миллион раз. Естественно, вам капнули денежки, так как вашу песню прослушали миллион раз. Если спустя время вашу песню послушать еще миллион раз, естественно вы заработаете еще больше денег. Или же вы художник. Нарисовали одну картину первому человеку – получили 100 долларов. Нарисовали еще одну картинку второму человеку – заработали еще 100 долларов. Ютубер создал видео и его посмотрели 100 тысяч раз. Его товар понадобился 100 тысяч людям. Естественно, ютубер заработает на этом. Ваш заработок зависит ровно от того, скольким людям вы приносите пользу. Задайте себе этот вопрос. Сколько людей сегодня воспользовались вашей услугой или вашим товаром, и вы узнаете, почему вы зарабатываете ровно столько, сколько зарабатываете. А сейчас внимание. Ваш доход увеличится в два раза. Если вы нажмете на кнопку подписаться, поставите лайк, оставите комментарий и поделитесь с друзьями. Я думаю, призыв ясен всем пока!